Здравствуйте, уважаемые зрители! Игра Pokemon Go еще официально не вышла в России, но у вас уже есть возможность запустить это приложение на своем смартфоне под операционной системой Android версии 4.4 и выше. У меня смартфон с Android 5.0, я вам покажу на нем, как установить эту игру и запущу ее. Для начала заходим в настройки, выбираем пункт «Дополнительно», под пункт «Конфиденциальность». И находим а, пункт, который называется «Неизвестные источники» и разрешаем установку приложений из неизвестных источников. Жмем «Ок». А, далее будем скачивать а, сам АПК файл игры. Для этого открываем любой браузер, который установлен у вас на смартфоне. Переходим на наш сайт Шара Games. А, ссылка на него будет в описании. А, также перелистываем вниз и там будет... Ссылка для скачивания АПК-файла. Жмем на нее и начинается скачивание. Добавьте эту страницу в закладке, чтобы всегда иметь возможность скачивать актуальную версию игры. Итак, скачивание началось. Я приостанавливаю ее, потому что я уже скачал файл ранее. Так, Дальше мы заходим в папку, в которой у нас сохранен файл с игрой запускаем его нажмем install и начинается установка приложение установлено запускаем его напоминаю что у вас на смартфоне постоянно должен быть интернет для игры, Отличная игра запустилась. Окей. А на этом у меня все. Если у вас возникли какие-то вопросы по установке Pokemon Go на ваш смартфон, пишите в комментарии, мы обязательно ответим. А возможно даже это будет нашей новой темой для следующего видео. Как новым Pokemon Мастером вам должны быть полезны наши следующие видео – о том, как захватить джимы, как ловить и прокачивать покемонов. Поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите в комментарии, а также не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Shark Games и меня зовут Дмитрий. До новых встреч, пока!